скажите как эзотерически убрать аритмию для того чтобы убрать аритмию необходимо когда начинается биться сердце вот брать третий и четвертый палец и их потянуть потянуть потянуть на одной руке и после этого вот так на другой руке после этого пять минут посидеть если аритмия не исчезает еще раз это сделать таким образом аритмия полностью исчезает